Как различать времена года? Первый способ – это по деревьям. Зимой на них совсем нет листьев, но они могут быть покрыты снегом, отчего кажутся белыми. Весной же все расцветает. На деревьях начинают появляться первые листочки, а на многих из них еще и цветы, как на вишне, например. Летом на деревьях уже есть густая листва, а цветков обычно уже нет. А к осени листья желтеют и темнеют, и начинают опадать. Это значит, что не за горами опять зима, и опять голые деревья покроются снегом. Второй способ по осадкам и погоде. Зимой чаще всего идет снег, бывает много туч, но также и солнечных дней. Хотя когда зимой светит солнце, обычно это значит, что на улице сильный мороз. Летом тоже бывает много туч и солнечных дней. Но если летом светит солнце, то это наоборот, значит, что на улице очень жарко, а вместо снега идет дождь. И также бывают грозы. Зимой, когда холодно, гроз не бывает. Весна и осень у нас переходные периоды, поэтому погода бывает непредсказуемой. Весной в один и тот же день может пойти снег, дождь, подуть очень сильный ветер, а потом выглянет солнце и станет тепло. Так природа готовится к лету. Осенью тоже бывает и солнце, и ветер, и много туч с дождями. Но здесь все идет к холодам, потому что природа готовится к зиме. Чтобы отличить весеннюю погоду от осенней, нам могут помочь деревья. Осенью ветер обрывает с них желтые и потемневшие листья. Третий способ – это по одежде людей. Зимой человек носит теплую одежду – куртки, шапки, шарфики. Весной становится теплее, и люди носят одежду потоньше. Кто-то даже ходит, не застегивая пальто. К лету становится очень тепло, поэтому люди перестают носить верхнюю одежду и носят что-то покороче и потоньше. А осенью обычно мокро и зябко, поэтому на помощь приходят одежды с капюшоном, а также непромокаемая обувь. Итак, деревья, осадки и одежда людей могут помочь нам определить время года. Зимой у нас деревья без листьев, они покрыты снегом, а люди одеваются потеплее. Весной все расцветает, погода бывает непредсказуемой, а верхняя одежда людей становится тоньше. Летом на деревьях много листьев, но нет цветов. Бывают грозы, очень жарко и люди очень легко одеты. А осенью листья желтеют и опадают, и люди укрываются от дождей и холода. А теперь попробую определить время года по картинкам. Весна. Зима, лето, осень.